Какая-то карта Black. У них повышенный кэшбэк до 15% в барах и ресторанах. Круто, да. Оформите прямо сейчас, вы получите аж ничего, сколько я получил за эту псет до рекламы.